Приветствую всех. Это Эмма Люман, и сегодня а, будет очень простое видео, в котором я дам короткие описания каждым музыкальным средством выразительности из пианино -well системы как они взаимодействуют между собой, как влияют на фортепианную технику и музыкальную выразительность. И если вы следуете этой системе, это поможет вам играть свободными руками, без лишнего напряжения и в то же время выполнять все музыкальные и технические нюансы э, очень точно. И в результате ваша игра становится легкой и выразительной. Итак, звуковое представление интонации ВЕС является основой, базой правильного звукоизвлечения, которое позволяет рукам оставаться свободными, легкими при игре, сохраняя прекрасную точность в быстрых пассажах и скачках, играя с мощным звуком. Давайте начнем со звукового представления. Представление звука помогает концам пальцев предчувствовать звуки, освобождая при этом напряжение в запястье руки. Когда я собираюсь взять звук, который уже сформировался в моем представлении, энергия этого звука будет уже прямо над, эм, как сказать, как бы вокруг моего пальца. Это ощущается, как если бы я брала звук отсюда и затем бережно перекладывала бы его на клавишу. И как э, я уже показывала в одном из моих прошлых видео, э, правильные движения, которые мы выполняем, просто внешне на поверхности не будут приносить правильного результата, пока мы не наполним их правильными внутренними ощущениями. Поэтому в этом случае, когда мы используем движение для того, чтобы выразить звуковое представление, тогда представление звука освободит напряжение, лишнее напряжение в запястье. Интонация помогает мышцам пальцев предчувствовать расстояние между нотами, также освобождая мышцы рук. Когда я интонирую и ощущаю сопротивление в голосовых связках, это ощущение повлияет на мышцы, вот здесь, и таким образом я буду предчувствовать, чувствовать прикосновение и расстояние между э, нотами во время игры. Вес позволяет сохранить свободу во всем аппарате, играя с мощным звуком. Когда вы знаете, как чувствовать вес, во всем теле, как переносить его в инструмент, как сохранить это ощущение во время игры через интонацию, таким образом вы достигаете уже половину легкости в вашей игре. И остальные элементы системы, которые мы сегодня рассмотрим, просто являются продолжением а вот этих трех главных принципов игры. Штрихи помогают мышцам пальцев предчувствовать различные нюансы прикосновения. Опять через интонирование, когда я ускоряю пение стаката к концу, или приношу больше веса в пение тенута, или приношу, добавляю скорости, вес в пении акцентов. Вот это движение, энергия в моем голосе, даст верный импульс моим мышцам пальцев в ладошке. Так что мои руки будут свободными, при этом будут играть стаката тенута или акцент очень точно и выразительно. Гармонический слух помогает концам пальцев предчувствовать различные окраски звука. Так что мы здесь опять возвращаемся к звуковому представлению. В зависимости от мажорной или минорной окраски, мрачной или светлой, яркой или мягкой, диссонанса или консонанса, все это будет влиять на представляемый звук, создавая разные окраски тона в нашем представлении. И эти окраски звукового представления создадут разные окраски в концах пальцев, и в итоге это создаст разные прикосновения к звуку. Динамический слух помогает концам пальцев предчувствовать различные уровни громкости, а также разные нюансы веса. И когда мы представляем огромный резонированный глубокий звук, этот звук сразу меняет энергию во всем теле. И эта энергия повлияет на энергию веса. Диафрагма будет как бы больше расширяться, когда вы будете играть с огромным звуком, и в результате все это принесет больше веса в игре. Баланс помогает концам пальцев предчувствовать различное расстояние звука. Если динамика – это насколько интенсивно мы представляем звук, то баланс – это как близко мы представляем звук. И для себя прекрасный пример для баланса я нашла в представлении звука в разных комнатах. И Звук, который мне нужно выделить, находится прямо в моей комнате, а остальные звуки в более отдаленных комнатах. И вот это короткое, небольшое расстояние между мной и звуком создает очень ясный баланс в моем представлении. И когда у вас есть вот это ясное представление звука, это принесет правильную энергию рукам и пальцам для передачи баланса в игре. Теперь а, возвратимся опять к интонации. Музыкальная речь помогает а, мышцам пальцев в ладошке предчувствовать различные расстояния между звуками, различные расстояния в интервалах. Это помогает играть скачки более точно. Если интонация помогает чувствовать расстояние между звуками, то музыкальная речь помогает чувствовать разное расстояние между звуками. Большое или маленькое, секунду или октаву. И если вы выполняете огромный скачок через всю клавиатуру, чувство интонации, секунды или терции через октаву, это поможет руке причувствовать расстояние и попасть на нужную ноту. Вот так это работает. Также музыкальная речь влияет на звук и на те почти незаметные рубаты между звуками, создавая более выразительную мелодию. И когда мы играем, и мы чувствуем через музыкальную речь октаву, и я не буду объяснять здесь, что это означает, и секунду. Секунды, унисоны, и и квинты. Все это мы чувствуем через музыкальную речь. Это создаст разные нюансы во времени и в звуке. И это повлияет на игру и на выразительность вашей игры. Давайте продолжим интонацию. фразировка фразировка помогает мышцам рук дышать и отпустить напряжение с энергетическим выдохом во время игры. Фразировка помогает предчувствовать различные уровни энергии, весе, особенно это необходимо в быстрых пассажах. Фразировка также влияет на звук и почти незаметная рубата, создавая более выразительную игру. Когда мы знаем, по каким блокам выстроено произведение, какие блоки более важные, выразительные, Тогда у нас появляется четкое намерение в игре, и это намерение создает а, уровни энергии. И все это мы выражаем через интонацию. И когда мы подходим к главным блокам, мы как бы выдыхаем. И с выдохом отпуская отпускаем напряжение в руках. Вот ну, так это работает. И так же, как и музыкальная речь, фразировка создаст более а, м, человеческую речь в вашей игре. Музыкальный образ произведения помогает мышцам пальцев предчувствовать энергию эмоций между звуками. В зависимости от эмоций, которые мы хотим выразить через музыку, радость или печаль, наша интонация будет меняться. Все это повлияет на мышцы пальцев, потому что музыкальный образ связан с интонацией, интонация контролирует мышцы пальцев. Я правда чувствую разную энергию в мышцах пальцев. Это влияет на прикосновение и на звук. Музыкальная форма помогает мышцам пальцев предчувствовать уровень энергии между звуками. Музыкальная форма работает в игре таким же образом, как и фразировка, распределяя уровень энергии в пьесе. Но теперь рассматривая пьесу с более, как бы с более высокой перспективой. И когда мы знаем, где начало истории, где кульминация, мы естественным образом распределяем эту энергию. Вначале будет совсем немного энергии, и чувствуя, выражая ее через интонацию, это повлияет на мышцы пальцев в ладошки и на энергию вот здесь. И таким образом мы передадим через игру наши намерения. И, конечно же, в подходе к кульминации или в самой кульминации мы будем чувствовать энергию более интенсивной, и опять это повлияет на... Это, это, это. Так это работает. Артистизм помогает мышцам пальцев предчувствовать уверенную энергию между звуками, и это ощущение артистизма связано, опять-таки, с интонацией. Поэтому ä, оно влияет на мышцы пальцев в ладошке. И это уверенное чувство будет сохраняться во время игры. Это очень важно. Это не так, что когда вы подготавливаете себя ментально, эмоционально перед тем, как выйти на сцену, и как только начинаете играть, все замерзает, и вы теряете контроль. И темп, внутренняя пульсация, помогает предчувствовать все движения в нужном темпе, и это помогает игре в быстрых темпах. Когда вы организуете все внутренние ощущения внутренним пульсом, называют это сердцебиение. In, in, in in это помогает организовать все внешние движения в нужном времени, в нужном темпе. Так что, когда мы способны ощутить все в нужном темпе, тогда мы можем и сыграть в нужном темпе. И это удивительно, потому что если у вас нет внутреннего пульса перед игрой и во время игры, тогда даже если вы не берете быстрый темп, так как вы не готовы, вы будете ощущать этот небыстрый темп очень скоро. Так скоро, что вы даже не сможете выполнить ничего в тороках. И также это работает наоборот. Когда у вас есть внутренняя пульсация, тогда даже в очень быстром темпе все будет оказаться очень естественным, без торопи, без лишнего напряжения, без суеты. Вы даже почувствуете, что этот темп и не был быстрым совсем. На этом все, а вот такое вот небольшое введение в систему PianoWell, и увидимся в следующих видео.